Итак, наш а, завершающий а, урок посвящен последнему типу когнитивных искажений, четвертому блоку, который связан с тем, что нам нужно из того, что с нами произошло, из нашего опыта запомнить самое главное. И довольно очевидно, что это имеет отношение к опыту потребителя после покупки. Когда мы запоминаем то, что с нами происходило, мы, естественно, также пытаемся экономить энергию нашего мозга и объем памяти, который нам нужен для того, чтобы что-то запомнить. То есть, если что-то происходит рутинным образом, то, в общем-то, в памяти это почти не сохраняется. Это сохраняется только как такая отсылка, что, ну, тогда было примерно то же самое. Именно поэтому многие люди, которые рутинно проживают э, годы, там, ходя на одну и ту же работу, выполняя примерно одни и те же действия, потом постфактум, когда вспоминают прошедшие, э, прошедшие годы, говорят о том, что ну, кажется, что они пролетели очень быстро. На самом деле они проходили не быстро, они проходили точно так же, как и их детство или юность, но проблема или там, момент да, заключается в том, что мозг экономил а, объем памяти, и он не запоминал каждый день заново. Он просто записал так, что это был а, такой день сурка, более-менее повторяющийся. И проблема в том, что... Когда мы запоминаем, наша память, запоминаем главное, да, наша память может усиливать ошибки. Это приводит к тому, что мы можем многие вещи помнить даже не так, как они происходили. Об этом мы еще сегодня поговорим. Что интересно, обращая внимание на непривычное, помните эффект, эффект рестов, да, о том, что что-то яркое обращает на себя внимание, мы далеко не всегда это запоминаем. Потому что мозг сохраняет в памяти какие-то вещи, которые могут быть полезны нам в будущем. Если что-то обратило на себя наше внимание, но при этом не принесло нам какой-то ценности, причем любой, это не обязательно может быть покупка, это может быть развлечение, причем выделяющее тот момент, когда мы сидели. То есть, допустим, мы сидим, там что-то скучное, мы в какой-нибудь очереди в поликлинике или в многофункциональном центре, и в этот момент мы видим рекламу, которая очень смешная, западает нам в память. Такое может происходить, потому что был достаточный контраст еще к тому контексту, в котором мы находились. Но вообще, если какая-то была странная реклама, и она не привела нас никакой реакции, не привела нас ни к никакому конкретному действию, не привела нас к какому-то следующему шагу, путешествия потребителя, то мы можем ее просто не запомнить, по крайней мере, не запомнить ее активно. И заполняя лакуны в том, что происходило с нами, мы можем достраивать кусочки воспоминаний совершенно не такими, какими они были на самом деле. Об этом мы поговорим ближе к концу. Первый, первое когнитивное искажение, которое я хочу разобрать, это так называемое отклонение в сторону стереотипов. Очень важно об этом помнить, когда вы работаете с потребителями, да и в общем-то с самими собой. Ссылка на то, как проходит Implicit Associations Test и что такое Implicit Association Bias, это на английском языке вот название этого когнитивного искажения, вы можете посмотреть. Если коротко, то... Речь идет о том, что даже несмотря на то, что мы своей системой 2 пытаемся ломать в себе культурные стереотипы, ну, например, что иммигранты из Средней Азии в среднем менее образованы, что, они, что люди, которые исповедуют ислам, более опасны, как потенциальные террористы. О том, что женщинам не свойственны не свойственно способности к техническим или точным наукам, но при этом они очень хороши в гуманитарных науках. О том, что наоборот, помогающие профессии там, медсестрой, акушеркой может быть только женщина, и к этому не очень способны мужчины. Вот такие вещи в нас заложены культурой. Мы уже обсуждали о том, что, у нас, что наш мозг социальный, мы полностью сформированы культурой, в которой мы растем. И отклонение в сторону стереотипов действует очень жестко и неосознанно. У меня нет конкретных примеров пока что, как это может быть полезно в, в решении конкретных задач, но это то, о чем важно помнить, что, не знаю, предлагая какие-то вещи, или какие-то услуги своим потребителям, вы можете случайно наталкиваться на стереотипы в отношении того, что так быть не должно. И с этим вам нужно будет что-то делать. В том числе, когда открывались первые барбершопы, это было, с одной стороны, это было заметно по эффекту ресторов, но с другой стороны, было очень сложно убедить людей, что именно мужские парикмахерские в них лучше стригут э, мужчин, потому что было-то тоже такое мнение, что мужчина-парикмахер – это э, такой гламурный человек с подиума. И когда мы запоминаем какое-то взаимодействие с другими людьми, мы тоже можем запоминать какие-то стереотипные моменты. То есть, э, допустим, если вы приходите в поликлинику, и вас принимает врач э, э, со среднеазиатской внешностью, со среднеазиатской фамилией, то вы будете склонны потом достраивать воспоминания о том, как это происходило, скорее в сторону негатива, чем в сторону позитива. Печально, но это до сих пор так. Следующий, там есть огромный набор когнитивных искажений на эту тему. Мы склонны очень сильно упрощать события и списки. Вообще говоря, мы не умеем адекватно работать с данными или с базами данных, со сложными длинными списками, структурированными. Потому что мы под это, наш мозг обезьяне, он вообще не заточен. Поэтому э, мы, во-первых, помним только какие-то пиковые элементы списков. Ну, как мы, помните, говорили о меню или э, там, стоимости цены, что мы могли запомнить, что там очень дорого. То есть, несмотря на то, что у нас э, как-то мы купили еду за 450 рублей, там блюдо, но если там есть достаточно дорогое блюдо, то мы могли запомнить, что там было пиковое а, блюдо, очень дорогое, особенно если оно шло где-то в начале, и у нас сработал эффект привязки. И мы поэтому запоминаем пиковое значение. И мы запоминаем хорошо а, уровень чего-то в завершении списка. То есть а, тоже есть другие когнитивные искажения, которые связаны с тем, что а, знаменитое это выражение запоминается первое и последнее Слово, да, в случае со Штирлицем или первое и последнее событие, это вот тоже работает. Изучите отдельно список, который связан с упрощением событий и списков. Вот тут такая вложенность получается. Это может быть довольно полезным. И, наконец, я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в начале сегодняшнего урока. Ложная память — это то, с чем мы сталкиваемся непрерывно. Я уже неоднократно говорил об этом, и еще раз повторю, мы активно достраиваем в том числе и свою собственную память. Наш мозг — это не компьютер, в него не сохраняются, условно, там, картинки на жесткий диск, да, или там, видео не записывается на жесткий диск, как нам пытались показать в фильме «Черное зеркало», например. Мозг устроен по-другому, память мы активно достраиваем, и мы активно заполняем белые пятна там, где мы что-то недозапомнили в результате. И из-за этого мы можем испытывать ряд совершенно заблуждений, в которые мы бы никогда не поверили. На выступлениях я привожу следующие примеры. Во-первых, если зал очень большой, то я прошу э выйти на сцену людей, у которых есть часы с римскими цифрами, то есть которые э выглядят как единица, двойка, тройка, четверка и так далее. И э -э я прошу их сначала Сначала показать, как, ну написать, как выглядит цифра 1. И они обычно ее вспоминают, она выглядит вот так. Потом, как выглядит цифра 5, и тоже люди ее вспоминают, она пишется как-то так. Потом, как выглядит цифра 10, люди ее тоже вспоминают, она пишется как-то так. И потом я говорю, вот вы каждый день смотрите на часы по много раз. Изобразите, пожалуйста, как выглядит цифра 4 на ваших часах. И если человек ну, в общем, честно, реально пытается вспомнить, то ну, подавляющее большинство изображают четыре вот таким образом. И в общем-то это правда. Но оказывается, я заранее это проверяю на тех часах вот, человека, да, с которым мы проводим этот эксперимент, что на где-то 70% часов с римскими цифрами четверка выглядит совершенно по-другому. Вот здесь вы можете видеть, она выглядит как четыре палочки. У людей очень часто вскрывается мозг, особенно если на сцене оказывается мужчина, и он готов поспорить. Девушки почему-то чуть более, чуть менее уверенно относятся к памяти на тему цифр то есть они говорят ну да я скорее уверен но спорить не буду потому что то что я нахожусь здесь явно говорит о том что какой то есть подвох вот а некоторые мужчины они начинают прям реально спорить готов биться об заклад на деньги что четверка выглядит именно так как мы нарисовали на прошлом слайде но даже у тебя могут быть пара пример паранезии я могу тебе напомнить во-первых президента бориса ельцина который покинул свой пост в Новый год с 99-го 2000 -й. и ты наверняка помнишь, как он говорил «я устал, я ухожу». Конечно, там зависит от поколения, которому ты принадлежишь, но если тебе 30-плюс или там, ты чуть постарше, то ты вот наверняка можешь помнить, как Ельцин эту фразу сказал в телевизоре «я устал, я ухожу». И второй пример — это всем известный знаменитый мультик а, про львенка и черепаху, а, где львенок говорит… Покатай меня, большая черепаха. наверняка тоже в детстве смотрел мультфильм и прекрасно это помнишь. Так вот, у меня для тебя плохие новости по первому, и по второму пункту. И внизу есть видеоролики, в которых ты можешь увидеть, что все было совершенно не так. Борис Ельцин сказал просто «я устал». Прошу прощения, наоборот. Он сказал просто «я ухожу». У меня тоже парамнезия. А львенок сказал просто: Покатай меня, эй, -э эх, и потом началась веселая песенка. О чем это нам говорит? О том, что для того, чтобы потребитель запомнил свой опыт взаимодействия с вами и опыт после покупки, нам очень важно, во-первых, понимать, где у нашего потребителя могут быть лакуны, стремиться их определенным образом заполнять, помнить о том, что, я напоминаю да, прошлую неделю, о том, что испытывающий я и вспоминающий я — это две разных части человека, и то, какой у него был опыт, и то, как он этот опыт запоминает — это тоже разные вещи. Поэтому мы терпеливо по-разному повторяем и контролируем то, что человек запомнит. В том числе можно человеку прям проговаривать а, те эмоции, которые он испытывает. То есть, а, я не знаю, проводить обратную связь, где говорить ему, у вас прошло, у вас месяц а, а, радостного, прекрасного пользования нашим продуктом, что вы можете о нем сказать. Или там, ну, мы знаем, что вам нравится то, то, что вы делаете, но у вас могли быть какие-то сложности. И очень важно пытаться отслеживать где-то проблемы в пиковых местах недовольства человека. Касается это взаимодействия у вас в офисе, если он удаленно как-то с вами взаимодействует и так далее. У меня нет конкретных рекомендаций сейчас для вас, и для тебя конкретно. И мы будем э, скорее экспериментировать с разными э, подходами в пятом модуле про поведение потребителей и в обсуждении маркетинговых гипотез, и как с ними работать и какие гипотезы можно подбирать, мы будем снова возвращаться к вопросам когнитивных искажений на разных точках путешествия потребителя.